Отпусти меня ухушку, а я исполню три твоих желания. Я согласен. Мое первое желание. Хочу 1 миллион подписчиков. Да будет исполнено. Мое второе желание. Хочу 10 миллионов робуксов. Да будет исполнено. А третье желание. Хочу, чтобы ты забыл, что исполнил три моих желания.